Появились хорошие предложения в жилом комплексе Бочаров-Маяк. Всем привет! Сейчас покажу вам одну из квартир, которые у меня имеются на продаже в жилом комплексе Бочаров-Маяк. И для тех, кто не знает, Бочаров-Маяк находится в центральном районе Сочи, в микрорайоне Новой Сочи. Это два монолитных 15-этажных дома бизнес-класса. Под каждым домом имеется собственная парковка. Вот в этом доме на крыше имеется бассейн, джакузи. Кстати, они уже начали функционировать. При этом обслуживание всего лишь 36 рублей с квадратного метра. Место ровное, до автобусной остановки 500 метров. В доме есть продуктовый магазин, детский садик 500 метров, до школы минут 10 на автомобиле до парка Ривьера примерно 5,5 километров. В общем, достаточно хорошая локация. Поэтому посмотрите это видео до конца. Покажу вам одну квартиру, но по факту у меня имеется ряд интересных предложений, как с ремонтом, так и без. Такая входная группа. Лифта 3, грузовой, ездит на парковку. Итак, заходим в квартиру. Общая площадь 54,8 квадратных метра. Квартира угловая, а это значит, получится полноценная двушка или мини-трешка. Смотрите, как вариант. Это санузел, кухня с выходом на балкон, зал и спальня. Можно сделать иначе. Например, кухонную зону, рабочее место сделать здесь. Это 5,2 и квадратных метров. Здесь, например, стол, диван. Таким образом получится санузел, спальня, зал и еще одна спальня. В общем, хотите двушку, хотите мини-трешку. Это уже дело каждого. Вполне себе хороший вид из окон. Обратите внимание, стоят витражи, а стоит это немалых денег. Море, кстати, очень даже хорошо видно не знаю передаст камера или нет хорошее соседство также видно горы и имеется балкон в данной квартире за отдельную плату есть парковочное место как вам такой вариант Несколько минут на машине, я в самом центре Сочи, возле парка Ривьера. Стоимость данной квартиры 7 миллионов 300 тысяч. Это очень хорошая цена для жилого комплекса Бочаров-Маяк. Данную квартиру можно купить с парковкой на миллион 300 дороже. Есть в этих домах у меня квартиры с ремонтом. 45 метров за 8200 с простеньким ремонтом. Есть 49 метров. Тоже с простым ремонтом за 8 300. Есть с новым дорогим ремонтом 45 метров. это квартира Валентины многие из вас ее видели. Я сейчас активно начинаю ее продавать за 8 с половиной миллионов. Есть с ремонтом и 70 метров. Есть 90. Есть черновая с видом на море 71 метр за 8 с половиной миллионов. В общем масса предложений. Поэтому звоните, пишите с удовольствием. Помогу вам купить квартиру, которая подойдет вам по всем вашим требованиям. И если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь. Не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также много всего интересного в Инстаграм. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.